Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и встав однажды утром я задался вопросом, а имеет ли размер значение? Нет не то о чем вы подумали, мы будем говорить о серьезных вещах, а именно о радиаторах систем водяного охлаждения. Дело в том, что не так давно компания EVPC подогнала мне радиатор от компании EK на 420 мм шириной аж 45 мм. Это EK Coolstream CE420 Triple большой, длинный необрезанный радиатор. До этого напомню вам я тестировал комплект EK Classic с радиатором стандартного размера 360 на 27 миллиметров. Как вы понимаете новый радиатор больше предыдущего, по объему вмещаемой жидкости более чем в два раза. Итак, я решил сделать их сравнение и посмотреть насколько будут отличаться температуры. Но передо мной сразу встали две большие дилеммы. Во-первых обычно водянку ставят сверху корпуса, дабы прогонять через нее воздух, который в процессе и летит никуда бы то ни было, а прямиком вверх подальше от корпуса. Но мой корпус FANTEX P600S, как я уверен и многие другие, поддерживает данную СВО лишь при установке спереди на фронтальной панели. Вверху габариты ограничены радиатором в 360 миллиметров. Спереди же радиаторы обычно ставят на вдув, но ставить на вдув не самая хорошая затея, ибо нагретый воздух будет лететь внутрь корпуса, нагревая тем самым компоненты внутрь. И хотя я не считаю данный эффект столь критичным при наличии нормального количества вентиляторов установленных на выдув, но знаю, что многие из вас со мной не согласятся. Это палка о двух концах и спор который длится вечность. Поэтому для чистоты эксперимента я решил создать некие тепличные условия. Я полностью открыл свой корпус, приблизив его к открытому стенду и установил водянку спереди корпуса, но не на вдув, а на выдув, дабы минимизировать влияние значенных факторов. Опять-таки у нас задача сравнить системы, поэтому все это не имеет особого значения, ибо самое главное, чтобы условия в двух испытаниях были плюс-минус одинаковыми. Следующий момент, который тоже вызвал много раздумий это вентиляторы. Ибо сравнивать 120 и 140 мм вентиляторы даже от одного производителя из одной линейки это такое себе дело с кучей погрешностей. Да и нет у меня к сожалению двух наборов хороших качественных скоростных вертушек от одной компании. Обычно все в разнобой. Поэтому я решил тестировать так. 360 мм водянку со штатными вертушками от ЕК я проверял в двух режимах, на полной скорости вертушек в 2100 оборотов в минуту, когда она воет волка и на 1200 оборотов, когда водянка была полностью бесшумной, как в самых характерных снах любого библиотекаря. Что-то 420 мм, а то на него я воткнул вполне добротные вертушки от Fantex. Это PH-F140MP или какая-то их разновидность для корпусов. Их я тестировал тоже в бесшумном режиме, на скорости тоже примерно 1200 оборотов в минуту. К сожалению, выжать из них 2000 оборотов просто невозможно. Да и найти такие вентиляторы не самая простая затея. Ну да ладно. Тестировал я все это дело на i9-9900K, разогнанном до 5 ГГц, с напряжением 1.284-1.296 Вольта. Итак, что же мы получили в итоге? Барабанная дробь, загадывайте числа, господа. А нет, на самом деле не такую уж большую разницу. Порядка 4 градусов между данными радиаторами. 90 градусов у 360-миллиметрового, против 86 и у 420-миллиметрового радиатора. Если добавить сравнение 360 мм радиатор обдуваемый на полной скорости вертушек, то есть на 2100 оборотов, то получаем примерно 88 градусов, но как вы видите рост скорости почти в два раза не ведет к существенному снижению температур. Так что да, друзья, большие радиаторы они имеют место быть, но в основном их берут под системы, где кроме процессора к водянке подключены и другие компоненты, хотя бы видеокарта или материнская плата или что-то еще. Гнаться же за размером ради охлаждения одного лишь процессора вовсе не обязательно. Водянки в 280 или 360 мм вам хватит за глаза. Ну а с вами как всегда был Белыч, надеюсь что вам было не скучно, если решите закупиться какой-то кастомной водянкой, то заглядывайте в магазин Nevo PC, ссылка будет в описании. Всем спасибо за внимание, если видео вам понравилось то жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик чтобы быть в курсе выходящих видео и также подписывайтесь Подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть. Всем еще раз удачи и до новых встреч!